Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжим проходить. My Персон. Person. А, нашел, кстати, это пеп... загрузки перед началом игры. Сказали, что игра основана на реальных событиях. <смех> так что не верьте всему подряд. Доброго утра. Так. Я очень скучаю полив А, это та самая девочка, которая это самое бросила. Так, забудь про это негодница. Наверное, она тоже по тебе скучает. Понимаю, вы обязательно помиритесь я надеюсь, что да Почему бы и нет Так, сегодня 7 октября, что за день недели, не знаю Если у нас поесть У нас есть две каши, плюс одна каша Ну ладно, мы покушаем Так Хорошо, теперь надо сходить в магазин Я уже забыл, где это делать. Отлично Не могу пойти в магазин, все закрыто Я понял, сегодня выходной, что ли? Так, идем умываться Как бы все просто, ладно Ага, умываться ему уже не работает Хорошо Покушать не надо, письма есть? Писем нет Пойдем тогда, если не выходной, да? Не, рыбу ловить мы не пойдем, мы пойдем вот собирать Так, возьмем грибы Ура, грибочки Возьмем еще Не Видите, блин, за каждое действие Так вот где прятались все грибочки Так, хорошо, идем домой Весь грязный Но его не обязательно убирать, поэтому ничего страшного Его просто опять умоем, да? Да, конечно. Так, идем готовить. Все прекрасно. Так. А, вечер. Еще раз готовим. Отлично. У нас есть поезд. Хотя бы на сегодня. Поэтому мы сейчас едим просто один. И вообще красота. Отлично. Можно я пойду спать? Да, конечно, ты сейчас пойдешь спать. Но для начала. Вот, отлично, умоем его. Потом переоденем. Сказок сегодня никаких не надо. Поэтому спать. Все, отлично. Не знаю, что делать, все меняют, чтобы я не делал. И не нужны они тебе, найдешь друзей получше. Сейчас тебе трудно, но вместе мы все преодолеем. Все на улице, вот видишь. Доброта всегда побеждает злобу. Ага. Но вместе мы все преодолеем. Постараюсь им не попадаться. Я так испугался, когда старшие ребята стали толкаться. Садим так болели в груди. Тебе опять пришлось зашивать мою одежду. Почему меня назвали нацистским отродьем? Я не думаю, что кто-то хуже других. Это они? Они так думают. Ты знаешь? Их слова ранили меня больнее, чем удары. И Ильиф все еще общается с ними. Она не обзывается и не бьет меня, но она улыбается вместе с ними, и она дразнится. Она не хочет, чтобы ее называли «нищей». Она... Надеюсь, ее не обижают. Может, мой папа не такой плохой? Вот бы он был героем. Я устал. Через два месяца преждество. Может, тогда все изменится. Мне понравилась наш прогул. было весело можешь посчитать мне любимую сказку а, не может быть завтра ну вот это спокойной ночи все бань. о оптимизм 50 процентов настойчивость 0 Скр открытость полтинник. 64, 64 объяснили что такое нацизм 43 процента объяснили клаусу за увы и 43 процентов игроков не велели клаусу забывать пролив то есть 60% сказали, пошла нахуй <смех> Вам и 62% игрокам удалось сохранить доверие Клауса Я молодец Вы, э, а ну, естественно, объяснили Если я не объясню, то объясни кто-нибудь другой я, Кстати, бесит то, что они вот так вот пролистывают дни А денег больше, суп не становится Так, похолодал Так, идем кушать Стоп, да, идем кушать, раз Сейчас мы идем в магазин Два Отлично, потом идем умываться Все по старинке, ой, его расчесать можно О, Блин, это действие потратило Ладно, вот такую вот ему прическу сделал, да? Вроде нормально Что учителя говорят про твою домашнюю работу? Как у тебя дела? Ребят больше не пристают? А как дети? Так, что? Как дела в школе? Нет, давайте про домашнюю работу спросим Ну, господин Берг говорит, что я молодец но госпожа Хэнсон мне не нравится. Она злая. Но она меньше придирается, если я веду себя тихо. А вот как ясно. Может нам все это об этом поговорить? Это хорошо, ладно. Мне пора, не хочу опаздывать. Блин, я ему поменял прическу пути это самое. Блин, магазин уже не успею, да? Успею, бля. Шарфик ему связать забыл. Блин, я думал, у меня столько дней будет, я все успею сделать. Сука. Ладно. Только на 5 хватит, тогда берем 4 Все, идем работать, все с переработками А, нет никаких переработок все С возвращением Рождественская копилка, скоро уже Рождество? Да, ты рад, уже скоро нетерпеливый ты мой, да Да, до него меньше месяца, уже недолго, надо подкопить денег не, давай так, да, очень А подарки будут? Ну, конечно, это же Рождество Может быть, если будешь себя хорошо вести Не, конечно же, это же Рождество Для этого у нас есть копилка, да, накупим кучу подарков Хотя бы парочку Будем чтобы накопить на подарки. да, копилка нам приходится Только не трогаю ее, ладно? Хорошо А можно сейчас бросить денег? М -м -м, мне нужен полтинник, да, давай бросим двадцаточку. Ура! Ага Поиграешь со мной? Тебе лучше заняться уроком. Я хотел провести время с тобой Понимаю, научиться очень важно Ладно, пойду заниматься Ваш выбор ожесточил Клауса Ну, извините, как бы, такое дело Такое дело Так, ладно, прическу мы поменяли Пусть и незачем, но надо накопить на этот самый Такого а... а, ладно Хотя, он два раза поедем Надо накопить, я могу сейчас пройти, да, до магазина 150 надо накопить на шарф Чтобы подарить ему его да, так будет лучше Его же еще вязать придется 11 декабря, меньше месяца осталось Блин, если дни так будут пролетать То... То капец Так, что мы можем? Что мы сейчас можем? А, приготовить что-нибудь можем? Нечего готовить, кушать нечего Там, Умыться мы тебя умывали Сегодня умывали Попопом Спать ты не хочешь Писем нет да, ведь нет писем, да. Ну... Но... А пойти там грибы пособирать, нечего собирать. Работа дом. А, ну все, да, можно, в принципе, это самое. Поиграть меч с тобой. Надо было поиграть, если честно. Ну ладно. А я получается, уже сточил. Так еще и это самое. Я устал. Я успать. мне сказку на ночь да, конечно. Почитаем ему сказочку сегодня. Здорово, спасибо. У меня, по-моему, царапина на глазу. Блин, я прикиньте, не туда нажимал все это время. А я думал, что все как надо. Ну ладно. Все, он уснул, и мы тоже спать ложимся. Ну нам нечем заниматься, и... поэтому тут пропусти этот. Очку 10, подарить. Доброе утро, вот и новый день. Так, начнем с мувашек. Теперь покушаем. Так, отлично. Теперь на рабо на работу. <звучит> угу. попопом, попопом, готовить нечего. А я не могу, да, туда. Ну ладно. поп а чем мы можем заняться? помыть его что ли? Шить мне ничего не надо, да? Сейчас на кухню придем, за стол. Надо. О, как хорошо, что я сейчас про это вспомнил. Отлично, кухни мы зашили зато. Увидимся после школы. Береги себя. Хорошо. Бля, сейчас стопудово что-то пить. Стопудняк что-то будет. Отвечаю. А я еще приду сегодня поздно. сто с подработчиками здесь, да? Ну, я же говорю, процентов. И я был совсем один. А, ну он просто испачкался. Но в принципе с ним все нормально. Зевает. Так. Э -э так, сначала. Сначала ему поднимаем радость. Ее проще все поднимать и бесплатно. Утром. У нас есть два действия. Первый мы тратим на еду, значит, сон, мы тебя передеваем. Идем умываться. Вообще хорошо. Идем теперь спать. Газ э господин Берг меня сильно похвалил. Даже по голове погладил Моя класс, я тобой очень горжусь Господин Берг всегда добр ко мне, не обзывается, как другая учительница Было бы здорово послушать сказку, у нас есть время почитать? Не, а скорее всего завтра Ну вот, тогда спокойной ночи Но ему сказки реально, ну, не обязательно читать Они же радость ему поднимают, а ему радость так, в принципе, поднимают. Единственное, что не нравится, а вот и я, доброе утро Так, письмо, это газета, ничего важного. О, вот это уже важнее, вот это надо будет прочитать а, нам принесли почту. Да, вот это вот надо будет проверить. Я его покормить вчера забыл. Ха! Ну ладно, сегодня два раза поест. А, вдруг с ним переработки. <свен> ладно, надеюсь, что их с ним не будет. И <свен> просто. Так, умывать уже не работает, да? Из-за того, что он в одежде поспал, она уже загрязнилась. Вот это вот немножко мне не нравится, то, что она упала, да? А ничего не сделал. Так. Так, думай, думай, Сашка, думай. Может, почту посмотрим, кстати. Может, посмотрим почту? М -м -м -м. Сколько у нас каши сейчас? У нас их две. Две. Но мы идем в магазин, да. Еще четыре покупаем. Ой, забыл. Так, хорошо. На нас 150 накопит. Два дня. Вот сегодня вечером мы не беспокоимся о том, чем мы бы его покормить. И не беспокоимся о том. Получается, что он будет есть завтра. Это хорошо. То есть у нас два дня. Надеюсь, два дня с переработками. Два дня там. Покушать либо помыться. И бла-бла-бла. Письма. Ну, давайте, ладно, письма посмотрим. Потому что вдруг сегодня переработки. времени на письм не будет. Церковная Фагерстанна. Мать Клаус совершила гнусный грех. Наша церковь не помогает ублюдкам и порождением врага. Благодарите Бога, что ребенок вообще жив. Суки. Я понял. Вот и письмо, блядь, прочитал. Новости. Генерал Верхайер объявил, что скоро в Западной Европе будет столько солдат, что со стороны Советского Союза будет глупо даже пытаться нападать. Это заявление Верх... Эйзенхауэр сделал в субботу на закрытой встрече временного комитета НАТО в Париже. Да, понятно, ничего интересного. Пора в школу. Писать конечно, себя Если будет кто-то приставать, не слушай. А, нет, постараюсь провести хорошее время. Постараюсь. А ты в школу, я на работу. Так, давайте подработочки мне, подработочки. Давай-давай-давай. Ах, без подработки. все. Значит, что случилось. В школе есть неплохие ребята. Они сегодня позвали меня играть. О, это отличная новость. Что за ребята? Кнут и Оля. А еще Берит и Карри. Они все со мной общаются. А чем вы занимаетесь? Хм, кажется, что они к тебе. А чем вы занимаетесь? Мы болтаем о рыбе. Карри обожает рыбалку. А еще мы едим конфеты и смеемся. Здорово. Вот видишь, они одумались. Конфеты? Хм... Блядь, mm, надеюсь эти конфеты Если они ели вместе, а не только он Ну ладно, да Надеюсь, ему завтра не станет плохо Потому что если у меня завтра заболит живот То все понятно Ничего хорошего А, а можно сейчас что-то другое Поесть, я пойду сделаю уроки А, ну ладно, иди делай уроки Может ему помочь, ой, рисуночек Ой, довольный, да, хороший В то добавленном добавлено, Чего? Давай отвлечемся ненадолго Ладно. Так, идем умываться. Все лицо грязное, конечно, умываться. А одежду так помыть нельзя случайно? Не, не дают. Блин, его завтра еще переодевать придется. Так, он хочет, в принципе, поесть, но мы сегодня сэкономим. А, стоп, вечер. Ну, конечно, мы его покормим. Одной, одной хватило, это хорошо, невкусно. Да я понял тебя, понял. Я понял тебя, что невкусно Ну что, пока что поделаешь, пока ничего не поделаешь Ну все, можешь делать уроки А А, ну помы... Не, надо его переодеть Так, я вам тут кофточку зашил, да? Вот, держал, Отлично, скоро уже спать Да, сейчас пойдем Отлично а, Было бы здорово, послушать сказку У нас есть время почитать? Да, сегодня есть Ух ты, спасибо а мне ничего зашивать не надо, готовить тоже ничего не надо. Писем нет, все прекрасно, все хорошо, все успели, все как надо. Так что. О! Компа ничего. Достижение вылезло. Доброе утро. Доброе. Так, сегодня иду тебя в магазин за новой едой. Тебе надоело, то кушать. Давайте я куплю. А, блядь, я ж сэкономить хотел. 150. Нет, извини, братишка. Сегодня будем кушать, что есть. Невкусно. Я знаю. Я знаю. А может сейчас есть что-нибудь другое? Да. Можно будет. Но не сегодня. У меня осталась одна. Одна эта самая, как ее называют-то? Ты скажи, я скажу. Одна. Блин, я с головы улетела. Одна каша. Ну, пока вспомнишь, как она называется полу вот ломает А в магазин можно, да? Можно Одна каша, ну плюс бутерброд, да, все правильно Бутерброд он съедает, а потом кашу ему втюхиваем И все прекрасно А чем я могу заняться? Писем нет, ничего нет Записей нет, кормить мы его кормили Готовить нечего э -э Помыть, если его только Ну, давайте помоем, почему нет Ну, я пошел Да, сейчас, я тебя домой Всё. А, в школе все хорошо? Угу. Нам пора, не хочу опаздывать. Да, хорошо. Отлично. No фан in школ. Несчастливый в школе. Достижение вылезло только что. Сейчас посмотрим. Я тебя ждал. А, да нет, вроде все нормально. А, что-то уже поздно. Да, сначала кушать. 190 есть. Отлично. мужчины еще и на поесть завтра хватит. Представляете? Так, сейчас ты спать пойдешь, после того, как я тебя всего пообнимаю, пожулькую. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. баньки. А ты можешь писать мне сказку? Не, завтра. Так. Не, может завтра получится. Ну вот, тогда спокойной ночи. Так, 15 декабря. Скоро праздник, правда? А, надеюсь, день будет хороший. Конечно, будет хороший. Для начала... Мы делаем вот так И вот так, да? Красота Хотя, смотрите, один отменяем и берем вот так Ой, какой молодец, 190 Вы получили новый материал для создания Да, да, кушай Так На вечер ничего не купил Кушай один бутерброд Вечером что-то надо поесть Хоть что-нибудь Хотя бы кашу А завтра я уже заработаю Да, завтра я уже заработаю денег Все правильно, все правильно так, ты сегодня кушал Поэтому вот так делаем Раз Хорошо Тебе поработать А я пойду играть с друзьями А, это суббота Блять, завтра в магазине работает. работаю Пиздец Успел Я думаю, мы так здорово провели время Ой, какой молодец. Два раза кашка тебе дать. И еще разочек сделать. Отлично. Передевать его не нужно, так что не страшно. Спать хочется. Конечно, хочется. Но сначала надо умыться, чтобы ты не был таким грязным. А одежду завтра переоденем. Завтра у нас выходной. Поэтому все прекрасно. Представляешь, мне сказку на ночь? Нет. Может быть, завтра. Спокойной ночи, а мы будем ему дышать подарок, лисичка, отлично, в подарок пойдет, надеюсь, да ведь? надеюсь, что да, так, все, мы идем спать, кто-то бормочет. Ютфук стой, так, ух, Рождество уже совсем скоро. Я иду играть с новыми друзьями. Давай повеселись только быстро. Конечно, сначала тебе нужно собраться. А, да, пусть будет осторожен. Хорошо, сегодня будем гоняться за кошками. Бля, я его даже не покормил. Ладно, ничего страшного. В лесу ничего нет. Пойдем ловить рыбу, да? Да пойдем, давай попробуем хотя бы. Так, у меня ничего не отнялось. Хорошо соединится, да? Еще пойдем ловить рыбу. И батя. Из гостиной доносится шум. Что-то произошло. Смотрите копилку. Привет. Я вернулся. Что-то не так. Кто-то взял деньги из копилки. Деньги пропали. Ничего не хочешь мне сказать? Копилка пустая. Не знаешь, как так вышло? -то? Ага. Ага. В кошельке... Добавлено 10 монет. Блять. А Копилка пустая, не знаешь. Ой, я, я не знаю. А, как ты мог меня обокрасть, не обманывать? Все ложные деньги пропали. Я не хотел обманывать, прости. Я просто пытался завести друзей, как... Оля угощает ребят конфетами и все его любят. Ты хочешь понравиться ребятам, я понимаю, но у нас так мало денег Клаус, любовь не купишь Тебя должны любить за то, какой ты есть Да, и такие друзья, которых можно купить Тебе не нужны, бля Не, любовь не купишь Прости, я знаю, что у нас мало денег Но было так хорошо Меня никто не обижал Теперь мы не сможем купить подарки Ничего, что-нибудь придумаем Ты меня очень разочаровал, и теперь у нас нет денег на подарки Ладно, что с тобой. Извини а убраться можно здесь, пожалуйста? И куда ты ушел? Извини Сиди и подумай над своим ступком. пойдем я тебя накормлю Ладно ну, Конечно, блядь, не ел нихуя весь день Теперь еще 10 рублей у меня отняли Сука, ну ладно Завтра просто останешься без еды и все я человек простой, а деньги видел, без еды остался. Ну ладно, ладно, все не так плохо, если честно. А сейчас день, сейчас день. Идем со мной рыбу ловить. Да, да. Нет, рано. Давай следующую рыбу. Ну так вот, о, отлично. Рыбачить весело, конечно, весело. Сейчас мы пойдем готовить домой. Ой, ты проголодался, какой бедный. Нет, сначала готовить. А, тебя бы помыть бы всего, конечно. Придется только умывалками остановиться. Ну, 20 монет. Я успею что-нибудь купить? Нет, не успею. Ничего нельзя купить. Придется остаться без еды сегодня. Приготовлю, но сегодня без казок. Завтра Сэкономим немножко Что могу сказать Так вот и сэкономили Считаешь мне сказку на Уже слишком поздно, Клаус Тебе давно пора спать? Не, может быть завтра Считаю, что лучше всего так отвечать Завтра, завтра, завтра Ладно. 17 декабря Надеюсь, у меня больше не будет про денег, если честно Привет Письма. Так, это газета неинтересная Почта, почта да, почта-почта. Ешь кашу. Эх, у меня хватает только на одну кашу. Потому что кто-то все мои эти самые деньги правы. Ну ладно. Столь страшный такой бывает. Как фиг с ним. Так, я обещал принести друзьям еще кое-что. Ничего, хватит с них подарков, ты так уж достаток. Расскажи им все как есть. Наверняка не поймут. Не переживай. Не переживай заранее. Может, они и не вспомнят. А -а -а -а -а -а. Блин, они же могут и не понять, если честно. ладно. Да, я все объясню. Так, ты в школу. Я на работу. Ой, сейчас они его, наверное, об кошмате там да ну как бы шанс есть а я домой иду хорошо теперь никто со мной не хочет играть калсмилик не очень жаль но куп... друзей купить нельзя ты проявил альтруизм пусть они последуют твоему примеру ух ты ух ты но ну он слишком мал чтобы понимать такие слова мне кажется не понимаешь что там можно рассказать что это провести беседу но не факт что как это сказать то что он поймет? Не, пожалуй, вот так вот скажем Других нельзя купить. Мне понравилось их внимание Понимаю, но дружба так не работает Наверное Друзья должны ценить не твои подарки, а тебя самого Во! Как это? Не стоит доверять друзьям, которых можно купить Н Не знаю, я всегда пыталась видеть в людях лучше А Да, наверное Вот и славно, не вешай нос, ведь скоро Рождество Хорошо, тебе следует быть осторожнее Ладно, я постараюсь Сейчас вечер Кофточку он нам порвал Стоп, стоп. Потом поешь, я в магазин тебе заеду. А, в честь наказания будет каш. Все честно. Все честно. Так, 17 декабря. Ну, в принципе, нормально, ладно. Одно, одного раза хватит сегодня. Идем умываться. Сейчас вечер. Значит, мы вот так вот делаем. Потом переодеваем тебя, потому что мне еще твою кофту зашивать Спать хочется, конечно Ты идешь спать Можешь почитать мне какую-нибудь какую добрую сказку А давайте сегодня мы почитаем сказку Потому что сегодня мы а, рассказали о нем, ему как бы, такие вещи И добрая сказка ему в принципе поможет Все, мы все очки действия потратили идем дальше Блин, как не гречи пропуски дней С добрым утром до конца года школы уже не будет, да? Вчера был последний день, я очень хорошо постарался. У меня пятерки по математике по природоведению. Господин Берг сказал, что я один из лучших учеников. Я тобой очень горжусь. Как здорово, что господин Берг такой хороший. А, господин Берг, тобой очень доволен. Нет, просто я с тобой горжусь, конечно. Спасибо. Спасибо. Пока есть господин Берг, наверное. Я и в новом году буду хорошо учиться. Так, ну, разве ты не хочешь проверить почту? Ладно, пойдем проверим почту. Фиг с тобой. Ну. А, -а, а! В эту субботу пройдет большая рождественская ярмарка. Все продукты по низким ценам. Поторопитесь. В эту субботу, хорошо. Что это, что это? Похоже на Рождество, устроили распродаж. Дискашн от недели. Некоторые продукты дешевле. Ого, особое рождественская еда. Да, давай купим. Вкусник, а дорогой рождественскую еду которую могут приготовить на Рождество. А, нам это не по карману. из-за меня. <с Dios> да, ты в этом все виноват. Да, денег не мог, но что-нибудь придумаем. Не, не бойся. А, да нет. Блять, если я скажу да, но ну, нет, не бойся. Правда? Скидки. Где скидки? Так, ладно. Я помню субботу. А, вот 50%. А мне не хватает. А -а -а -а -а, у меня не хватает денег. па па, -па. Ну и фикси. Ну повезло, не фартанул, нафиг А я же сегодня поработаю, да? А если без переработок, то я успею купить Так, умыть его Он же поел, поел Так, все Теперь Блин, я не писал, какой день недели Какой я молодец Так, ладно, штопы два раза надо Штопы два раза надо Из еды я уже покормил Ну все, ладно, штопаем, мы идем на работу Вес переработаю, потому что он останется голодный, скорее всего. Идем в магазин. Покупаем, естественно. И покупаем кашу. А только один раз еду можно купить. Все, я понял. Так, ну он, естественно, очень голодный. Мы его сразу формим. Отлично. Теперь идем умываться. идем готовить а, один раз всего не готовим пока зашиваем его отлично идем домой передеваем его и баньки на письма письма заставляет проверять ладно давайте посмотрим письма Сири Фельвилк. Прошу прощения за резкий ответ. Я желаю ребенка только лучшего, но не могу поддержать с вами связь. Но вы можете попробовать написать моим родителям в Хаммерстат. Написать. Здравствуйте, господин и госпожа Фельвик. Последний раз мы виделись с вами три года назад, когда вы отдали мне своего внука. Ваша дочь сказала, что я могу надеяться на вашу порядочность и узнать у вас что-нибудь о немецкой родне Клауса. Прошу вас, проявите доброту к Клаусу и помогите ему. Вот так вот. Пустить к нам немцев 12 миллионов жителей Германии проголосовали за Адульфа Гитлера Величайший в истории негодяй а, Был выбран большинством голосов А теперь, когда норвежские рабочие Наконец-то могут зарабатывать себе на хлеб Мы хотим позволить немцам У нас работать Да ни за что, я никогда не забуду И последнее письмо так, так, так, так, что там? Большой рождественский подарок для Ливии. В канун Рождества Великобритания и Франция отказалась от владения провинциями Киринаника, Триполитания и Фецсан. Позволив, позво, позволив Ливии провозгласить независимость, столицей нового государства станет город Бенгази. Так вот, ну все, иди спать. Ой, подарок. Я мерзкий тролль, да? Хоть а уже так говорит, никакой ты не тролль. Почему ты так говоришь? Конечно, нет. «Почему так говоришь? У меня какая-то не, какая не такая кровь?» «Тролли воруют и поступают плохо. Я взял деньги, я знал, что так нельзя, и все равно их взял. Ты поступил плохо, зато получил важный урок. Знаешь, людям, свойственно делать ошибки, но только тролли на них не учатся». Не важно, тролль ты или нет, ведь ты мой добрый, необыкновенный малыш. Да не, давайте так скажем. Мне очень стыдно. Ничего, люди совершают ошибки, в этом мы и отличаемся от троллей. О, кстати, хорошая вещь. Пока растешь, от них, не гландинешься. Ты... Вот так вот надо сказать. По-детски, правда? Значит, я не трой? Точно? Ладно. Хорошо. А, хорошо снова стать человеком. А ты можешь почитать мне сказку? А, не сегодня. Да. Ясно, тогда спокойной ночи. Что это? В дневник добавлю новую запись. Рисунок тролля. А кстати, вот реально по подрыскивать эти все вещи. Так, письмо, письмо, где вот здесь, да. Так, э он создавал лагеря смерти, чтобы стреблять. Так, стоп, подождите. Что? В глазах людей за время Второй мировой войны как мы, по читали До 3 декабря она передумала Меня переполняет радость Видишь, твоей маме не все равно Запомни этот жест, она могла и не помогать Будем надеяться, что твои бабушки и дедушка Тоже в праздничном настроении и пойдут нам навстречу Так, теперь картиночки Оценочки, это он их закрасил Это он один Это мишка, которого мы, нас Это такой, которого мы, естественно, также видим Следующий день Надеюсь, один. Воскресенье. Да, значит, вчера мы поработали, и хорошо. Завтра Рождество. Блять. Заебись. Ты его так давно ждешь, да? Хочется, чтобы оно наступило поскорее. Ты такой умничка, заслужил настоящий праздник. Это хорошо. Может, займемся чем-нибудь интересным? Пожалуй, время есть. Хорошо. Это хорошо. Чем займемся? Может, сделаем уроки? Поиграем в прятки. Хорошо. Пойду прятаться ой, нашел. А вот и я. я совсем не умею играть в прятки. Так, идем кушать, мой дорогой мессия. Отлично. Теперь идем умываться. Стоп, мне не дают действия. Столько снега, как будто весь мир усыпали сахара. Пойдем на улицу, слепим снеговика или сделаем снежных ангелов. Да, давай, почему нет? Здорово, пойдем. Ням-ням. Давай слепим снеговика. Ух ты, мы слепили снеговика, он забавный. Люблю играть с тобой на улице. Мне понравилось лепить снеговика. но да почему нет? Ребенок, у которого нет друзей. Конечно же мы все сделаем. Так надо сначала умыться Молодой маленький человек. Вечно в грязном уходит, но ну, это не столь важно. Так, завтра Рождество, значит делаем поезд на завтра. Это на завтра. Так, сейчас вечер, денег нет. Надо тебе покормить кашеньки. Невкусно, да, мне уже не важно Ты сам виноват А может я сейчас что-нибудь другое, да? Завтра поешь Завтра будешь что-нибудь другое Так, мне вот интересно, завтра надо в школу или нет Потому мне завтра надо на работу по нибудь шить Шить ничего не надо Готовить еще что-нибудь Не надо Стоп, стоп Никаких мыться сейчас, переодеться Вот, так весело играть в снегу Ты Ты еще злишься из-за украденных денег? Уже нет. Ты же извинился. Ты плохо поступил, но я все понимаю. Клас, вырасту это очень плохо. нет он извинился, все нормально. Мне так стыдно. Я больше так не буду, обещаю. Это хорошо, Клаус, я на тебя больше не злюсь. Я верю. Ты усвоил этот урок. Надеюсь. Нет, я верю, ты усвоил этот урок. Да. Это хорошо, Клаус, я на тебя больше не злюсь. Больше никак так не делай, хорошо? Хм. Спасибо, что не злишься. Все, баньки, баньки. Хм. скажи. Как ты думаешь, мы найдем моих родителей? Um, Вообще-то искать про письмо. Ох, недавно пришло письмо от твоей матери. Знаешь, давай поговорим, как ты подрастешь. Не, недавно пришло письмо от твоей матери. Правда, что она написала? Напред на Рождество? Нет, она написала, что а тебе нет места в ее жизни. Мне очень жаль. Она написала, что очень скучает. Она бы хотела быть с тобой. Это невозможно, но оно и к лучше. Вот так. Ясно. Она рассказала про других родственников, которые мы можем написать Ей очень жаль, но она написала, что у тебя есть другая родня Она написала, что у тебя есть еще одна родня в Норвегии Не знаю, хорошие ли они люди Вот так Да? Ну ладно Ну хотя бы честно Вздыхай Ну да, да, про родителей не скоро все Ну ее... Рождество уже завтра А, ну ее, Рождество уже завтра. Ты можешь прочитать мне любимую сказку Так, писем нет, этого нет Да, прочитаем Раз, спасибо. Но мы вроде все просто сделали, поэтому можно сказку почитать. А то я бы ему и, и, и так бы отказал, и тут бы отказал, и действия бы потерял, да? Нет, писем нет, писем нет. Готовить нечего. Мыть его не собираюсь спать, он уже лег. Да, все. Один день. Отлично, Рождество. Ух. Так. Просыпайся сегодня, вот Рождество. Наступило доброе утро, Клаус. Сегодня повеселимся. С Рождеством, Клаус. Чем сегодня займемся? О, вот так. Ой. Рождество наступило. А мы сможем повеселиться даже без денег? Конечно. Устроим себе веселье, что есть. для начала позавтракаем, а там посмотрим. А, устроим себе веселье с тем, что есть. Хорошо. Бля, у нас правда вообще денег нет. Ну, кушай вкусную еду, Не, А вот бы снять но кушать. Так, пойдем рыбу ловить. Да? Нет? Рыбу мы ловить, судя по всему, не пойдем. Не знаю, что он будет будем завтра есть. А мы в лес даже не можем сходить, да? Вообще никуда. Ни в магазин, никуда. О, голодать будет сегодня. Ну ладно, ничего страшного. Идем умываться тогда. Хорошо. Так. А подарок ему как подарить? Подождите. Ну одежда это понятно. Ну пойдем играть, ладно. Все просто. Надо было его на самом деле спросить, чем сегодня займемся, если честно Ну ладно Так Уже день Давай украсим дом Я знаю, что денег у нас нет Сделаем украшение из того, что есть а -а -а. Вы получили новый материал для создания Ты нарисуй что-нибудь красиво, а я пока придумаю украшение Это будет лучший рисунок Приходи в гостиную, когда закончишь Так А, мне на кухню надо о, из бумаги Сердечки, классно А все, типа, ладно Здорово, у нас есть бумажное украшение Давай принесем елку и украсим Ой, красиво, получилось очень здорово Особенно хорошо с твоими, с моими рисунками А, это видите, это снежинки Давай приготовим рождественскую еду У нас ничего нет? Ну ладно Есть ягоды, может сделаем варенье? Ты где ягоды Ура, давай есть. Я хочу показать тебе подарок. А, ты же знаешь, что потратить сначала надо поужинать, а потом а, танцевать вокруг елки. Еда остынет, потом, раз ты не хочешь потанцевать вокруг елки. Сначала поужинаем, потом потанцуем вокруг елки, а потом уже подарки. Вот так, второе. Ах, да, традиция есть традиция. Сначала идем умоемся. Блин, а как это я, получается, неправильно его, это, неправильно его покормил? Ну ладно, нам хотя бы еду дали. И то спасибо. Спасибо за ужин. А теперь будем танцевать вокруг елки. У нас получится такая красивая елка. Ой, танцует. Довольно счастливый, с мишкой. Как здорово. А теперь подарки. Это я сделал для тебя. Блин, смотрите, как красиво, если честно. Я рад, что тебе нравится. А мой подарок? Какой хороший день. Ух ты, это мне? Обожаю лис. Я ему хоть подарок сделал, блядь. Спасибо, спасибо, спасибо. Как здорово. А ты знаешь, что лиса все <смех> Поставлю на самое видное место. Это самое лучшее Рождество. <смех> Можно я пойду спать? Да, конечно. Конечно, конечно, ты можешь пойти спать. А, умывать бесполезно. Я понял. Блин, а даже завтра покормить просто нечем. Вот в чем все проблемы. Ой, смотрите, а мне здесь стоит. что Сказку, мне это был самый-самый-самый лучший, лучший день. Здорово, что тебе понравилось. Мне тоже понравилось. С Рождеством. Угу. Люблю, когда мы с тобой вместе что-нибудь делаем. С другими тоже весело, конечно, но... Но так сложно понять, кто хороший, а кто плохой. У меня были друзья, но они перестали общаться со мной, когда я перестал их угощать. Есть добрый господин Берг, может, ему можно верить? Тогда я буду верить только двум людям, тебе и ему. Было бы здорово послушать сказку, но еще есть время? Да, есть, писем-то нет. Ух ты, спасибо. <музыка> Неплохо. Мне кажется, он растет, кстати. Хотя тут прошло то время... Так, ага, траст. что там счастливый рисунок и, ну, и типа, лучший подарок. Оптимизм, настойчивость, вы и 63% игроков рассказали Клаусу о матери, естественно, вы и 58 игроков доверяли новым друзьям, почему нет? Вы и 63% игроков доверяли господину Берну. Ну ладно, украл он, украл Февраль. Привет. Денег-то у меня нет. И да, покормить-то нечем Ну, извините я, я как бы не заставлял тебя ничего красть Даже приготовить, да, не с чего да, пиздец Пиздец Да ну, тогда ладно Ой, и одежда чистая сразу А мне нечем Ну снеговик Мне нечем Он не умрет от голода, я думаю, за один день-то так, а что еще можно сделать? Прическу менять я не хочу. Это я не хочу. Готовить нечего. Это нечего. Пойти в лес там или порыбачить я не могу. Пойти в магазин я могу, но... Дорого. Пойти в магазин. Но купить нечего. Значит, поиграем в мяч. Вообще, хотел его просто переодеть, если честно. Неужто когда ты его моешь, одежда становится чистой? Вокруг шоу Срок Снега можно играть часами. Ух, наконец-то работа. Блять, надеюсь, он там от голода не умрет. Блять, надо купить еды, наверное. Блять! Дурак. Ладно, похуй, Я дурак. Где ты пропадаешь? На работе. Хочу а в кроватку. Да, конечно, сейчас. А завтра буду тебя кормить. Бедного. А хоть деньги появились. То хорошо. Хочешь почитать мне сказку на ночь? Не, -а. не хочу, понятно, да? Спокойной ночи Может быть мы пропустим день, но... Ну да, мы пропустим день Бля, ты подготовить же Ищу просто метод что сделать Ну ладно Фиг с Сказку не почитали? Это не почитали? Просто эти вот пропуски... О, как я хочу есть Сегодня такой снегопад, играю снегу весело Да, подожди, я в магазин схожу Письмо. Так, раз письмо. Это, наверное, там с ответом, да, скорее всего? Да, с ответом. И еще что-нибудь? Почту принесли. Да. Так, на быть потому что я тебя в чайниками. На кашу. Ага, отлично. М -м -м, умыться потом. Отлично. И потом уже почту проверять, потому что что про меня? Нечем заняться. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я сестра Сири. Мне очень жаль, что наши родители вам не ответили. А, что наш. А, ну да. Я считаю, что они зря отвергают право Клауса узнать правду о своем отце. Его звали Хлинс а, Фляйшер. Ему было 19 лет и, похоже, он любил Сири. Здравствуйте, Анна. Огромное спасибо за ответ, но многое для нас значит. Могу я попросить вас еще об одной услуге? Вы не знаете, где жил в Германии Хайнц? Вы можете нам его найти? Отлично. Нам пора. Будь осторожен, ладно, не ходи я слишком далеко от школы. Нет, просто про осторожность. Ага. Так, я на работу. Наверное, с подработками, кстати. Это же сезон. Нет, без подработ. Что -то случилось, что Я же сказал, дурацкая школа, дурацкий снег. Ненавижу их. Лучше бы они померли все. Неужели за вами в школе никто не следит? Пожалуйста, не говори такого нет, давай, скорее всего, снимем мокрую одежду. Ладно. Ты ж, блядь. Так холодно и больно. Вы получили новый материал для создания. Ладно. О, бедный мальчик. Эх. Я уже лучше. Скоро уже спать. Да-да, ложись. Блять! Блять! Блять, я его не покормил. Ладно. Я его не покормил! Сука! Так, новая запись. А, Твой отец. Наконец-то мы выяснили о твоем отце. Теперь ясно, что он был простым солдатом заботился о твоей маме. Ему было 19 лет, и он влюбился в нее. Даже твоя тетя хорошо к нему относилась. Так что наверняка он был порядочным, приятным молодым человеком. Надеюсь, твоя бабушка и дедушка расскажут о нем больше. Я его, блядь, покормить забыл. Беда, блядь. Ладно, хоть одежду ему зашью. все кончились блять ладно доброе утро голодный наверное, блять сэкономил вчера на нем бьет так будем умываться а ч, все? Так, что мы еще можем сделать? А, вещи мы зашить, да. Ой, какая кровать? Кухня, стол. Угу. Угу. Отлично. Хм, я придумал. Это здорово. что придумал? Я понял, как их хитрить. Я буду хитрый, как лиса. Больше я не буду мокнуть. Замечательно, покажи, что ты так просто не знаешь. Что... Хм. только будь осторожен, ладно? Ага, я пошел. хо, -хо деталь, что он там придумал, блядь? А я с переработчики сегодня. Стоп удовол с переработчиком. Ах, из переработчики сегодня. А, у меня каш начались. Привет, как прошел день? Получилось, я их обхитрил. На этот раз, когда они подошли, я не стал убегать, как обычно. Они поймали меня, но больно не было. Я даже почти не вымок Ой, радоваться тут нечем. Что ты сделал? Они тебя поймали? Меня всегда ловят. Я не могу бежать, но могу их перехитрить. Ой, радоваться что ты сделал. Они не должны тебя донимать. Да. Ну да. А... Отлично. Кстати, да, пока так. Пока так. Идем кушать. Потом, естественно, умываться. И после еды все такое-то. Так, потом мы тебя гладим. Отлично. А, одежду мы дозашили? Дозашили, какой он молодец. Это все понятно. Бу -бу -бум, бу -бу -бум. Так, стоит ли купить что-то, что он требует готовки? Вообще, на самом деле, за 70 хочется купить. Очень хочется его порадовать. Но не получится. Ну, тогда что мы сделаем? Писем нет. Кормить кормили мыть не будем. Это сделали. Передевать не надо, играть в мяч. Ну, надо же как-то время просто протянуть. Мяч, скорее всего, для этого здесь существует, кстати. Чтобы время прошло. Я устал. Все, бань. Не стал спать, что он делает. Это уже его дело. А завтра. И сказка не нужна. Да ну нахуй. Чем заняться? Готовить нечего. Четыре каши. Ну все, спать идем. У меня писем-то нет никаких. Все просто. Сейчас как дни опять. Но, на самом деле, это бесит. Очень бесит. Привет. Доброе утро. Идем кушать. Отлично. А можно сейчас еще что другое? Да, конечно, будет-будет. Но не но вечером. Так. Ну, мы сейчас пойдем работать. Поэтому вот так и вот так. Да одно время потратить приготовить когда он себя будет хорошо вести бла-бла-бла да подойдет а ну мяч дальше идет переезжать мы его сейчас просто не будем нет смысла так отлично сегодня надо в школу ты идешь на работу да скоро ухожу да а что такое другие ребята все время толкают меня всяк мне это не нравится а... Делай то, что тебе нравится. не вообще не на других. Может, завтра сходим погулять? Вот так. Ладно, хорошо поработать. А, он дома? Блядь, надо было завтра по ним сходить. Ну, ладно. Задержаться, конечно. Почему так поздно? Блядь, у меня же выходной. Что-то уже поздно. А, он спать хочет. Надо будет сначала мыть. Ладно, прочитай мне сказку. Хорошо, да. Здорово, спасибо. Это извинение за... Это, э, за то, что так поздно пришел. Я просто погладить его забыл? Ну это ладно. Только дни Денис тела прошу. Так, привет, а я уже встал. Конечно, ты уже встал. Ты, наверное, кушать хочешь. Играешь, допоздна работал. Сегодня чудный день. Мы можем погулять? Конечно. А, мне нужно кое-что рассказать. О чем? Удалось кое-что узнать о твоем отце. Ох. Моего папу зовут Ха Хайнс? Какое странное имя. Он влюбился в маму? Это мне нравится. Только никому не рассказывай. Твоя тетя Анна мне понравилась. Только держи это при себе, ладно? Скоро я узнаю больше. Не, давайте лучше расскажем. Она такая хорошая. А мы можем ее навести? У меня еще есть родные. Ну, посмотрим, если честно. Смотрим. Так. А, да, да, да. Все правильно. Мы еще гулять сегодня пойдем. Так что... Так что, в принципе, можно быть и сегодня в грязи. Я что, вспомнил. Так что мы сегодня идем гулять в лес. Так, а что можно здесь сделать? Типа ничего, снеговика мы уже слепили. Реально ничего нельзя. А рыбу поломай Ой, пойдем рыбу ловить Я так и не понял, как правильно рыбу ловить, если честно Вот так Нет, еще рыбу Вот так, блять, ботины Жаль, что это не рыба Давай еще разок, сэкономим немножко Оп. Да блять Ну вот Я думаю, мы поймаем рыбку Я тоже, это последняя попытка Рыбка Рыбка у нас Да, рыбка у нас, Магазины закрыты. Мне нравится весь день проводить с тобой. Я рад, но мы пойдем в Туруту, -ту. Надеюсь, одежда тоже будет чистая, кстати. Ха! Вообще красоты переодевать не надо. Блять, двух зайцев одним делом. Кашку кушай. Завтра будем уже вкусно кушать. Ну, по крайней мере, вкусней. Так, ты идешь спать. А я иду письмо читать. А было бы здорово сказку почитать. Не, не сегодня. Может быть, надо просто поесть будет приготовить. А письмо написать некому, да? Ничего не могу. Ой! Это со снеговичком, лисучка, с елочкой. Это отдельный снеговичок. А, больше записей нет. Куда идем готовить? Да, здесь нечем, значит, идем готовить. Из рыбки. Отлично. И теперь спать. Да, на этом, наверное, заканчиваем. Да, на этом заканчиваем. Я проснулся. Последний день. Так, да, будет последний день. Так, письма получилось. А мне никто не пишет. Пишут, пишут, не переживай. Так. Я лучше сделаю вот так и буду спокоен. Отлично. Он не супер голоден, но и не это самое. а приготовить вы меня так бесит что на самом деле просто на один раз если честно нам пора просто постараюсь прежде день все будет хорошо не грусти день пролетит быстро не буду блять мне так и не заебали если честно я бы уже там футбол выебал ну что поделаешь ой задержаться пришлось сегодня ой не пришлось случилось, чувства пудов Пою мать, ребята опять меня обижали Они смелись и толкали А один был особенно злой, ткнул меня головой в снег и не отпускал, я чуть не вздохнулся, было ужасно Но потом господин Берг за меня заступился Он кричал на задир, и они разбежались Я сразу побежал домой, и я так испугался Не жди, что учителя всегда будут спасать Какой он молодец Хорошо, что ты не пострадал Блядь, да у него вот вся кофта в крови Ой. Какой он молодец если бы не господин Берг, меня бы все замучили. Сейчас я наберу горячую ванну, а потом займусь чем-нибудь интересное. учитель всегда так добрый, только не жди, что учитель будет всегда тебя выручать. Mm, давайте вот это спросим. Угу. Он не такой, как другие взрослые. Не кричит на меня, и не обзывает. Мне очень нравятся уроки господина Берга. Сейчас я наберу... Так ясно, тебе нравятся его уроки. Он что только что об этом сказал, блин. Какой смысл это спрашивать? Ладно, давайте спросим. Очень. Он даже разрешает мне отвечать. Замечательно. Тогда удали, а, удели его предмету особое внимание. Он идет математику и правоведение, да? Что Да, вот так вот ответим. Верно. Я постараюсь, чтобы он гордился. Так, ну мы идем в ванную, конечно. Все просто. Потом лепим синячки, залепливаем. Все-таки господин Берг не такой плох. Почему тот мальчик а, так накинулся на меня? Если бы учитель не помог, мне было бы очень-очень страшно. Тебе очень повезло. Хорошо, что учитель за тебя заступился. Да. Да, хорошо. Очень хорошо. Так, теперь мы идем кушать. Вот так вот. Вкусно. Спать хочется. Опа, а где каши мои 6? А, вон они. Я уже испугался. Ну, 4. Я очень испугался, что мои каши потерялись. А прикиньте, если бы я еще на, на переработке остался. Ух, ебать, пизда. Почитаешь мне сказку? Нет, завтра. Извини, спокойной ночи. У меня письмо. Письмо, письмо, письмо, письмо. Блять, попробуй приготовить рагу из баранины с овощами. Нарежьте маленьким кусочком баранины, Было варить 30 минут, затем добавьте, мой канал, лука. Оставьте варить на один час и подавайте на стол. Новый рецепт. Новый рецепт. На этом мы заканчиваем. Ну, кстати, серии продолжили, Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров, он спрятался. Бля. Мне нехорошо. А -а -а -а. Тебе надо остаться дома. Вдруг это воспаление легких. Я могу я могу остаться один, потому что я уже большой. Все будет нормально, иди на работу. Блядь. Ладно, давай сейчас мы нажмем. Мы можем пойти сейчас на работу, да? Сразу. Да. Потому что нам, в принципе, ничего не надо делать. Но. Блядь, это сейчас это баранина 90-100. Покупатель, купим, блять, купим, блять, купим и приготовим. Давай это оно есть. Это вот это овощная овощной разуношено. Одежду зашить. Мы же вот так и не переодели, да? Че я буду зашивать? -то? Ну, конечно. Блин. Ну пойдем. Блин, я такой уже типа заканчиваю день, а и что-то меня вообще понесло дальше. Что-то меня прям вообще занесло. Надеюсь, я не потратил последние деньги Вот и ты Я так долго спал Мне хочется кушать Так, давайте я умою, давайте я покормлю Хорошо Сначала пойдем умоемся, прикиньте Какой я злый день, бля Сказал, пойдем поедим, пошел умываться Так Пока что кашку Так, хорошо Теперь пойдем переоденемся, потому что мне потом надо будет все стирать, это, это. кашляет, сука, он заболел, хочу в кровать Ладно, можешь писать мне сказку, да, конечно, как здорово, спасибо Он заболел, сука Ладно, там вроде антибиотики есть у нас в этом самом, блин, надо даже до завтрашнего дня Посмотрим, если, короче, в магазине антибиотики, если они есть, мы их купим Быстро в магазине Нету. Нету. да, на этом заканчиваю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Прилагайте игры для обзора. Спасибо ребятушки. Пока.